В этом видео мы с вами продолжим обучение фьючерсам прямо на практике Я покажу свои примеры, то что сейчас отрабатываю и покажу как я ищу ситуации в лонг или шорт И естественно все это будет сопровождаться грамотным управлением капиталом Итак, друзья, давайте начнем Дисклеймер, напоминаю, что фьючерсы это крайне опасный, крайне рискованный финансовый инструмент, где большинство будут терять Здесь можно зарабатывать только благодаря совмещению технического анализа и грамотного управления капиталом Капиталом. Поэтому внимательно смотрите на те примеры, которые я буду вам показывать Итак, друзья, луна, очередной шорт по луне Я сказал, что луна исчерпала свой потенциал, по моему видению И уровень 100 – это крайне сильный уровень, который цена не может преодолеть А цена у нас совершила здесь Давайте я немножко приближу Ложное пробитие уровня 100 Вот наше ложное пробитие, потом отправилось на понижение Здесь у нас находилась трендовая линия поддержки Далее я увидел здесь пробитие и зашел в данном месте На пробитие небольшой трендовой Линии поддержки и словил Данное движение вниз Вот моя позиция на фьючерсах В данный момент прибыль составляет плюс 90% Максимальная прибыль была где-то плюс 110-120% а Моя цель находилась на уровне 90% В принципе, эта цель реализовалась И сейчас можно ждать откатное движение вверх То есть сейчас можно ожидать, возможно, коррекцию И потом можно вновь будет зайти при ретесте уровня сопротивления Поэтому прямо при вас, опять же, я показываю функционал и закрываю позицию а Закрываю позицию по рынку на Луне и получаю прибыль 90%. Опять же, я всегда успею зайти, в случае чего. То есть, я сейчас рассчитываю на небольшое откатное движение вверх, если оно будет, и потом я зайду повторно. Если этого движения не будет, все равно когда-то рынок откатится, я все равно зайду повторно. Моя цель реализовалась. И теперь смотрите, друзья, важный пример. Опять же, напоминаю, что я зашел в данном месте... Я увидел небольшой отскок от тренда в линии поддержки, далее цена не смогла полноценно отскочить и начала импульсно пробиваться вниз. Именно в этот момент я зашел и решил поставить короткий стоп за этот небольшой минимум. То есть мой стоп стоял на уровне 99,500. Смотрите, важное замечание. Если у вас небольшой депозит, то вы можете находить такие ситуации, в которых будет использоваться короткий стоп и тем самым зарабатывать. То есть смотрите, если бы у вас был депозит 100 долларов, к примеру, Здесь я бы потерял, я зашел с десятым плечом и при движении... Вот отсюда до сюда я потерял всего лишь 10 долларов Но получил я намного-намного больше То есть опять же правила риск менеджмента Ваша предполагаемая прибыль должна быть во много раз больше предполагаемого убытка И если у вас маленький депозит, то находите такие ситуации, в которых используется короткий стоп А теперь давайте посмотрим на соотношение Итак, выбирая короткая позиция Заходил я, давайте посмотрим а на сколько 98,4 была моя точка входа 98,4 вот она. Мой стоп стоял на уровне 99,5. Вот в данном месте. А моя цель была на уровне 90. То есть в данном месте. Получается соотношение, внимание, 9 к 1. То есть предполагаемая прибыль в 9 раз больше предполагаемого убытка Вот что такое риск менеджмент И money естественно также соблюдался То есть мой предполагаемый убыток был всего лишь 10 долларов Учитывая мой короткий стоп А максимальный предполагаемый убыток по одной ситуации Не должен превышать 5% от нашего депозита Итак, я считаю, что это хороший пример Я вам его показал Переходим к следующему примеру Оппозиция а на кардана Напоминаю, что я ее отрабатывал Я говорил это в предыдущих видео Отрабатывал я движение от уровня поддержки в данном месте у нас есть трендовая линия сопротивления пробилась. И вроде как в данном месте я зашел на повышение. А давайте посмотрим по истории. Итак, кардана. Я зашел на котировки 1.37. Давайте я отмечу данное место. 1.37. Примерно вот данное место. А я отрабатывал, изначально собирался отрабатывать движение вверх до уровня 2.0. То есть, опять же, риск менеджмент. Подбираем длинные позиции. Точка входа находится на уровне 1.37. Стоп у меня стоял на уровне 1 и примерно 18. Насколько я помню, цель у меня была 2.0. Получается соотношение примерно 3 к 1. Опять же, предполагаемая прибыль в 3 раза больше предполагаемого убытка. Риск менеджмент соблюдается. Я решил зафиксировать данную позицию раньше, поскольку я увидел данное движение. Я увидел импульс, скопление импульс Провел здесь уровни Fibonacci. Давайте я выделю здесь только золотое сечение. А я увидел, что цена у нас дошла до золотого сечения. И здесь я зафиксировался. То есть, как правило, при данном паттерне импульс, скопление импульс на золотом сечении происходит резкий отскок. И как раз таки в этом месте я зафиксировался. И мы видим здесь хороший полноценный отскок. Тем самым при возникновении сигнала я могу зайти здесь повторно и дальше отрабатывать движение. Смотрите, в принципе, неплохая ситуация. Здесь можно поставить стоп. И опять же цель будет на уровне 2.0 Здесь у нас а, до стопа 4% И давайте с вами зайдем с 10-м плечом Итак, здесь мы вводим ADA USDT ADA USDT, где я уже нахожусь Показываю пример А стоп у меня будет стоять на уровне 1 и примерно 42 Выбираю максимум 5% от депозита Выбираю 10 плечо, подтвердить И нажимаю «Купить» Лонг. Маржа изолированная. Итак, позиция открыта, теперь нажимаю на эту кнопочку, выставляю здесь стоп, 1,42, нажимаю подтвердить. Убыток будет составлять 48$, долларов в случае, если цена дойдет до стопа. Тем самым это у нас примерно с половиной процента от депозита, то есть Money Management опять же соблюдается и риск Management опять же соблюдается. Здесь у нас будет крайне хорошее соотношение, опять же 7 к 1. Очень хороший риск менеджмент. Как только цена уйдет повыше, я переставлю стоп в безубыток. Почему я решил здесь зайти? Поскольку цель данного движения вниз... Давайте еще раз нарисую золотое сечение в данном месте. Цель данного паттерна при понижении от золотого сечения – это примерно середина скопления. То есть цена у нас дошла до середины данного скопления. И как видим, здесь произошел отскок. Плюс ко всему, на этом отскоке образовался... Довольно неплохой паттерн, но слабенький Здесь у нас вырисовалась тень снизу, которая покрывает более 50% данной свечи и образовалась она на отскоке от области поддержки Скажу сразу же, сигнал не очень сильный, но тем не менее можно попробовать это работать И плавно переходим к тому, как я ищу ситуации А я ищу сигналы Сигнал это совокупность факторов, то есть это когда несколько паттернов указывает на одно направление и на одну цель Сигнал на рынке возникают достаточно редко и у меня есть обучение, как же находить эти сигналы, ссылочка будет в описании. Там написано обучение трейдингу. Это совершенно бесплатные, коротенькие видеоуроки. Можете их просмотреть. Там вы найдете тему сигнал. Естественно, у сигнала должен быть потенциал. То есть потенциал у карданы до уровня нисходящего треугольника 2.0. Это и есть потенциал у кардана. То есть достаточно много места здесь есть, чтобы его отработать. А теперь смотрите. Луна. А обратите внимание, что цена у нас... Очень-очень долго и очень-очень сильно движется на повышение. Луна крайне сильно перегрета и потенциал уже израсходован. Среднесрочный потенциал. То есть луна может скорректироваться, и только потом пойти снова на повышение. Естественно, скорректироваться глубоко. И теперь смотрите. Мы видим, что цена у нас очень сильно пропамплена, очень сильно перегрета. Следовательно, потенциала на лонг здесь нет. Зато, идем от обратного, здесь есть потенциал на шорт. Следовательно, на луне нужно рассматривать шорт позиции, по моему мнению. Что, в принципе, я и делаю. Это уже второй мой успешный шорт. Первый я отработал в данном месте. Здесь шорт. Потом цена вновь поднялась отскочила от уровня 100, и здесь я отработал второй шорт. То есть пока цена пытается пробиться, я уже успеваю получать прибыль. Возможно, цена пробьет этот уровень 100, мне это неизвестно, но тем не менее, пока я получаю прибыль. Напоминаю, что в техническом анализе нельзя быть правым или неправым. а Технический анализ нужен лишь для того, чтобы построить правила управления капиталом под ситуацию. То есть я могу ошибаться сколько угодно раз, но при грамотном управлении капиталом я все равно выйду в плюс. То есть еще раз, шорт очень опасен, а шортить нужно очень выборочно. И находить для этого очень хорошие сигналы. И мы шортим только то, что израсходовало потенциал. Или почти его израсходовало. Например, это такие криптовалюты, как Луна и Solana. То есть на Солане потенциально уже на недельном тайфрейме может образоваться, например, голова и плечи, которые опять же можно будет шортить. Здесь у нас в более локальной картине на h4 образовалась голова и плечи, опять же, можно было шортить. Далее я пытался здесь отработать двойную вершину. В данном месте, но как видите, уровень поддержки не пробился и цена направилась на повышение Опять же, будут минусы и плюсы, но мы выходим в плюс только благодаря грамотному управлению капиталом И вот опять же, потихонечку можно рассматривать шорт на луне и салане Это достаточно перегретые криптовалюты, по моему мнению Я бы даже сказал, практически самые перегретые И наоборот, если цена у нас находится на локальном дне или на глобальном дне То шортить опять же не рекомендуется, поскольку потенциал здесь больше в лонг Например, Dash Обратите внимание, что снизу находится область поддержки. И если мы здесь зайдем в шорт, то потенциала практически не остается, то есть цена конечно может проявить эту область поддержки, но не факт. Зато потенциал в лонг здесь очень-очень большой. Опять же, если вы хотите подробнее ознакомиться с тем, как искать сигналы, что такое потенциал и как работать по техническому анализу, переходите по ссылочке в описании и обучайтесь, обучение абсолютно бесплатное. Оно еще не доработано, я буду постепенно его дополнять. Плюс ко всему, естественно, я вас обучаю с помощью видео на YouTube. Намного безопаснее работать на споте, то есть просто покупать и продавать криптовалюту, но на рынке у нас присутствует коррекция, так называемые «медвежьи рынки». Которые могут длиться достаточно долго Естественно, многие просто не могут этого ждать Плюс ко всему, многие альткоины не восстанавливаются после медвежьего рынка Конечно же, лучше работать на споте Но в медвежьем рынке нам ничего не остается, кроме как шортить И с этой прибыли шортов а набирать позицию на споте Друзья, я надеюсь, вы уяснили эти примеры, эти правила, которые я показал в этом видео Если это видео было вас полезным, напишите об этом в комментариях Мне будет очень приятно Ставьте этому видео палец вверх, друзья Подписывайтесь на канал, если вы не подписан. Подписывайтесь на телеграм-канал, все ссылочки будут в описании, ставьте колокольчик, всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте и всем пока!